Ночь как прошла? Это да, ты же бомбили ночью. Сколько раз бомбили ночью? Это да два раза нам достаточно. Рядом упал в снаряд. Что Байдену передать? Привет, да, от Николая. Передайте. Дай. я по Байдену прилетаю? Хай порядок наведет у себя в среде, а у нас хай бедет. Мы тут разберемся сами. Путин пришел нам побагать, побагать, ай побагать. А он каидает на пенсию, сидит дома. Это Байден, да? Да. Ну да и в Европе там козли какие